Дорогие друзья, на связи Александр Андреянов В этом видео я хочу поговорить с вами о том, как же жить счастливой жизнью и радоваться жизни каждое мгновение. И это видео мы записываем с моей дочкой прекрасной ээ, с Порта. Мы очень много путешествуем, последние 6 лет мы живем в путешествиях, да, жили в Индонезии, жили на острове Бали. И вот эти маленькие две красавицы, мои дочки, родились в Индонезии. И это видео я не просто так записываю, меня часто спрашивают, как же жить счастливой жизнью. И так получилось, что последние 6 лет я занимаюсь с людьми, обучаю людей, помогаю людям жить счастливой жизнью, то есть начать жить жизнью мечты. И у меня есть несколько рекомендаций, которые, я надеюсь, искренне вам помогут превратить свою жизнь в мечты. Ну, Во-первых, начнем с того, что наш ум все время все сравнивает. И мы с вами живем то в прошлом, то в будущем. И получается такое, что мы всегда бегаем за морковкой, то есть мы, находясь в настоящем, вот сейчас меня окружают, допустим, прекрасные. А, Азия, а, Малайзия, Индонезия. Но я все время хочу что-то большее. Также и э, я думаю, что в вашей жизни то же самое происходит. У вас уже есть семья, уже есть машина, уже есть квартира, уже есть деньги. Но все время что-то не то, все время хочется что-то другого. И первое, что я порекомендовал бы вам сделать, это начать благодарить. То есть э, благодарность, она помогает впустить в вашу жизнь все то, о чем вы мечтаете. Моя дочка меня зовет, любимая, поиграй пока. Благодарность помогает впустить все в нашу жизнь. И если мы перестали благодарить, если мы перестали радоваться жизни и относимся ко всему серьезно, важно, так ответственно, то наш ум начинает все разрушать. Поэтому первое, что я вам порекомендовал, это начать за все благодарить. Прям благодарите больше, радуйтесь жизни больше. Посмотрите на свою жизнь, она прекрасна, ваша жизнь 100% прекрасна. И если вы смотрите это видео, то первый шаг – это благодарность и любовь. Далее, что бы я еще порекомендовал, чтобы ваша жизнь стала счастливой? Как жить счастливой жизнью? Ну, Во-первых, определите то место, где вы сейчас находитесь, ну так называемую точку «А». И далее определите точку Б, то есть что вы хотите. Допустим, если в вашей жизни есть отношения, которые вам э, не нравятся, то определите, где вы находитесь сейчас в отношениях, и определите, какие бы вы хотели отношения. Далее вы по шагам определите первое, второе, третье, четвертое, пятое, как дойти с точки А в точку Б. А у вас есть после этого план, то есть четкий, подробный, конкретный план как добраться с точки А до точки Б. Следующее, что вам нужно сделать – убрать серьезность, важность, гиперответственность. Вот эти три момента, они разрушают нашу жизнь, То есть наш ум начинает прям все очень сильно к этому важно так относиться, и он начинает разрушать. Поэтому, когда у вас есть четкий план, переходите в состояние радости, в состояние любви, в состояние благодарности, и из уже начинаете действовать. Потому что если вы будете двигаться из любви, если вы будете двигаться с благодарностью, то сто я вам, э, ну, знаете как по опыту своему говорю, что в вашей жизни начнут появляться результаты. Очень любят э, индонезийцы, малазийцы, русских кудрявых наших девчонок красивых, э, любят фотографировать за щечки их э, трогать. Итак, то есть, когда у вас есть план действий убирайте серьезность, важность, гиперответственность и начинайте из состояния благодарности, из состояния любви двигаться, вот если вы научитесь всегда находиться в состоянии хорошем, то есть в состоянии изобильной, в состоянии благодарности, то в вашей жизни будет очень много результатов, а самое главное, ваша жизнь будет наполнена счастьем, радостью и позитивом, будьте счастливы с вами был Александр Андриянов и Двое Прекрасных котят. В общем, подписывайтесь на мой канал. Очень много интересных, полезных вещей я рассказываю на нем. О том, как же превратить жизнь в свои мечты, как создать себя. И как там, подписывайтесь и ставьте лайки. Пока, друзья. С вами был Александр андрианов Будьте счастливы.